Всем привет! Мотовесне дорогу! Поехали! Это первая часть выставки Мотовесна, совмещенная с фестивалем Custom Tuning Show. В экспоцентре собрались сотни мотоциклов от известных брендов и кастомайзеров, и там было на что посмотреть. Мотовесна – это нечто промежуточное между выставкой байк-шоу и салоном продаж. В мотомире вообще любое мероприятие превращается в тусовку. Поэтому значительную часть экспозиции составляли вещи около мотоциклетные: Сувениры, экипировка, разные венички и детали. Мотовесна – это традиционно не одно мероприятие, а целый пул, призванный создать ощущение объема и масштаба. Это не мотоцикл. И сразу стоит забыть все, что было заучено за многие годы езды на двух колесах. Новый трицикл Spider F3 – может похвастаться трехцилиндровым двигателем Rotox объемом 1,3 литра. Spider F3 комплектуется полуавтоматической или механической шестиступенчатой КПП системой стабилизации и трекшн контролем. Это уже штатно установлены тормоза Brembo и амортизаторы Fox. Spider разработан для Highway и отлично себя чувствует на загородных шоссе. Крутиться на нем по городу просто скучно, это же не мотороллер. Спайдер настолько специфический продукт, что для российской глубинки он просто не пригоден. Новые тормоза Спайдера вызывают восторг у мозга. На новом F3 стоит резко вдавить тормоз, как он старается вылететь вместе с глазами и криками, похожими на ИХУ. А для тех, кому необходим топовый снаряд для побед, Тому подойдет кроссовый мотоцикл Motox LD300. Он обладает энергоемкой подвеской, передняя вилка имеет возможность регулировки по скорости сжатия и отбоя, задний амортизатор с прогрессией, с возможностью регулировки. Двигатель жидкостного охлаждения с увеличенной кубатурой в паре с карбюратором Nibbe PWK34 выдает 34 лошадиных силы. Итальянская компания Rizoma занимается дизайнерскими аксессуарами для мотоциклов и байков известных производителей. Если вы хотите что-то переделать, вам неизбежно придется мыслить нестандартно. Харли Дэвидсон официально выбрала Rizoma для создания коллекции аксессуаров для своих культовых байков и велосипедов. В 2018 году Ducati сделала Ризома официальным партнером, создав успешное все итальянское партнерство. Результат – эксклюзивный ассортимент аксессуаров от Ризома. Чем больше девушка строит из себя принцессу, тем больше ее хочется запереть в высокой башне. Эта квалифицированная команда постоянно ищет новые способы создания уникальных продуктов. Они фокусируются на оригинальности и инновациях, всегда стремясь вывести дизайн на новый уровень. Создание продукта Rizoma требует многих часов исследовательской и конструкторской работы, в то время как эстетика продукта играет ключевую роль. В двухколесном мире мы не могли бы упускать из виду производительность и безопасность. Rizoma стала спонсором MotoGP чтобы укрепить свои технические навыки и протестировать компоненты на гоночной трассе. На протяжении многих лет этот опыт помогал им находить новые решения и продукты, которые обеспечивают все более высокую производительность и соответствующее улучшение в управлении на дороге. Мотовесна это не только самые красивые мотоциклы, но и самые красивые девушки. Шоу мастеров кастомайзинга – это уже добрая традиция. В этом году работ собрали изрядно, как от грандов этой своеобразной отрасли, так и от новичков индивидуалов. Самые красивые и технологичные мотоциклы страны были представлены в номинациях Freestyle, Modified HD, Street Performance, Retro, Cave Racer и Electro. Чемпионом России по кастомайзингу и победителям Moscow Custom Tuning Show – стала мастерская «Костолом» с потрясающим проектом «Колос», над которым воронежские кастомайзеры работали последние два года. На выставке «Мотовесна» состоялись награждения фестиваля «Байкальская миля», ассоциация «Айронбад» и других соревнований. В рамках программы «Москва. Город для мотоциклистов» на сцене выставки прошел финал квеста Департамента транспорта. 8 знатоков Мотомира из числа гостей выставки и слушателей радио Максимум боролись за мотоцикл Минск-400 ГУС. Если девушка говорит, что она не такая, это значит, что она такая, только чуточку попозже. В рамках нынешнего мероприятия представили экспозицию новой выставки BOT EXPO. На этих стендах есть интересные экземпляры различных катеров. Также большое количество моделей представлено в разделах велотехники и специальной экипировки. На Мотовесне представили первый в России внедорожный vr мотоаттракцион. Такого еще не было ни у кого. Мощный, на послушный BCAA Z11. Очки виртуальной реальности с полным погружением в другой мир. Рев моторов в бушах, адреналин. На самом деле на выставке «Мотовесна» представлены не только мотоциклы. По сути, это четыре выставки. Электромобили, велосипеды, спортивные автомобили и мотоциклы. Велосипеды и электромобили меня не сильно увлекают, но вот байки и автомобили меня завлекли. И несмотря на то, что поехал я посмотреть, что нового и интересного есть на двух колесах, в четырехколесном сегменте залип не меньше, чем в двухколесном. Отчасти благодаря тому, что на шоу показали много автомобилей, участников байкальской мили. Некоторые из экспонатов, кстати, на выставке можно купить. Необычный байк Колос от мастерской Костолом который живьем выглядит еще более обескураживающий, чем на фото. А назван футуристический мотоцикл в честь гигантской статуи древнего бога солнца. Футуристический мотоцикл, выполненный из вечного материала, всегда готов ошеломлять своим блеском и светом. Мотовесна ничем не хуже с кустом Шоу в плане тюнинга байков. Да, покупатель у нас не такие богатые, как там, и не все байки могут быть проданы в принципе, но сам факт, что наши ателье делают просто крутые кастомы, не может не радовать. В общем, друзья, я получил исключительное удовольствие от посещения выставки. Много уникальных и необычных экспонатов. Артефакты байкальской мили разной степени невероятности. Если девушка пишет тебе первая, Поздравляю, ты Тормоз! А вот модель 34, это Sportste родстер Идея вдохновения проекта это стиль клуб Style в американском стиле, а также росписи компании Fast Life. Яркость и яркий дизайн классно сочетаются с чоппером Красота, инженерная мысль, смелые идеи их воплощения. Такое надо видеть своими глазами. И ни одно фото не способно передать эстетическое наслаждение от лица зрения таких произведений мотоискусства. Еще меня очень порадовал модельный ряд мотоциклов, известный в СССР марки Минск и Иш. динамичные девушки оказывают наибольшее сопротивление. Позиция 62 Построен на базе лимитированного выпуска модели Harley-Davidson FxDR в красивом сочетании дизайн спортивного автомобиля Ferrari Сочетается несочетаемо 32 BMW K1100 RS Что сказать? Самый крутой кирпич в России. Конечно же, на выставке можно было найти и трехколесные мотоциклы. Позиция 23. Название Трайк.